Доброе утро, вечер, день ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада это как дела у загадного человека. Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте любое времячко в комментариях. А поговорю с теми, кому это в комментариях, в описании под видео. А я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои. Спасибо вам за все, за лайки, за комментарии и тому подобное. Поэтому будем сегодня рассматривать, как дела у мужчины, как дела и у женщины. По каждому варианту, по каждой свечечке. Если вы не знаете, как загадывать, то просто дышим ровно, в спокойном состоянии. Э в расслабленном, достаточно состоянии, спокойном, не особо веселом, но не особо низком позитивном. И тому подобное среднем. Чтобы, я думаю, уловить точнее всякую интересную для вас информацию. Поэтому, ну, погнали! Я думаю, в принципе, можете поставить это на 10 секунд, сосредоточиться, посмотреть, загадать человека, можете загадать даже себя в принципе, почему бы, собственно, и не Ну ладно. Давайте. Наверное, сигнификатора сегодня не будет там, какого-то определяющего ваш контекст, ваш неконтекст. Я думаю, здесь большинство по начальным позициям будет для многих ясно, про какого человека я говорю. А, поэтому давайте погнали далее. Здравствуйте, кто выбрал у нас красный вариант. Как дела у загаданного человека мужчины по этому варианту? Как дела у загаданного мужчины по этому варианту? что-то вдохновляет. Интересно? Человек себя, я бы сказала, как-то хорошо чувствует, но при этом, при этом хорошо чувствует. Но, возможно, занять чем-то тяжелым. Возможно, тяжелые мысли, либо тяжелое осознание какого-либо факта в жизни человека. Возможно, какой-либо ситуации. Но это и другое, я бы сказала. Возможно. Нет, здесь, здесь как человек думает над своей вообще жизнью, судьбой, над своими решениями. Как-то с немножечко, я бы сказала, по десятке жезлов все объемлющие. Но человек себя более-менее хорошо чувствует. Возможно, либо проблема, либо усталость здесь присутствует. Возможно, разочарование. но ты вот особо я бы не хотела бы. Разочарование... Возможно, от тройка чаш? Нет, здесь ситуация. Именно от определенной ситуации, которая совершилась с человеком. То есть человек думает над какой-то ситуацией, которая с ним была совершена. Во, Во да. А, не которая предоставляет выбор, а по пятерке мечей была совершена, возможно, не очень сильно корректно. Может, возможно, неформально. Это типа какая несправедливость? Ну, что типа такого? Человек что-то подпитывает очень сильно приятные эмоции. Возможно, по поводу женщины. Возможно, этот человек не один, либо есть какая-то женщина, которую думает он. Возможно, ему как подстать. Ну, тоже могу, потому что здесь король и королева мечей. Ну, какую-то для себя. Возможно, на какую-то женщину смотрит. Поэтому вот и осторожней, пожалуйста, если вы загадываете непонятного человека для себя, либо если вы его вообще не знаете. Поэтому вот, вот, вот, вот осторожней эту позицию. А то можете применить эту женскую роль на себя. Но м -м, она вот как с ним на одной волне, либо достойная, либо как одних кровей, ну... Как-то ни одного пола, ни в коем разе, здесь не об этом, ну, какая-то достойна для него. Поэтому, ну, в принципе, человек просто огорчает какая-то ситуация, которая совершилась с ним. Но его что-то вдохновляет, то есть человек не особо-то тут ни счастья. То есть есть какое-то событие, что его очень сильно огорчает, какая-то несправедливость, возможно, какое-то совершение кем-либо, тоже могу предположить, М -м, вот. Возможно обман, либо обманутые ожидания, надежды, мечты. Что с дураком связано. М -м, как будто как деньги заработать. Возможно финансовый рост. Здесь у нас дураком. По восьмерке. Возможно, парит финансовая какая-то нестабильность, либо деятельность, либо финансовый рост в каком-либо деле. Возможно, просто парит финансы. Это чисто вот такой. И человек немножко... А работать на дядь никто не любит. Десятка жезла шестерка. Ой, ой, ой испугалась даже так. Да, здесь несправедливость, чисто воды. Какая-то несправедливость с этим человеком была совершена. Здесь опять об этом. То есть, здесь и даже этого человека немножечко напрягает, если даже давно-то по сей день. То есть, здесь какая-то, возможно, финансы, возможно, какая-то неуплата, возможно, человек сам не уплатил какие-то долги и тому подобное. Тоже Здесь может беспокоить финансы и какая-то несправедливость человека. Но человек в данном моменте. В контексте, в принципе, хорошо себя чувствует человек, возможно, как и влюблен, либо хорошее просто расположение духа в данный момент времени у него происходит. Поэтому здесь вот как за запара по какой-то вот вещи, которая произошла с этим человеком. Но именно произошла, именно случилось уже, я бы сказала, а не какая будет, и что-то... Я не вижу, чтобы здесь загадывалось на что-то человек, но здесь как-то приятно себя чувствует. Но что-то очень сильно не парит, а есть какая-то тяжесть. Возможно, мне финансовой ситуации это очень сильно касается. Возможно, финансовая ситуация другого человека или по женщины. Тут тоже, я бы сказала, вот так может, в принципе, и проиграться. Расклад общий достаточно. Поэтому, дорогие мои, здесь вот так. Если вы с этим человеком женаты, либо как-то имеете какие-то отношения, то парите именно вы, в ваше какое-то финансовое отношение, возможно, либо ваши финансы, либо ваша состоятельность. Если вы с человеком очень такие знакомы, привет. Привет всем. Вот. <смех> Но здесь какая-то финансовая либо несправедливость, либо какая-то ситуация, которая была несправедлива. Я бы сказала, да. Какая-то недостигнутая надежда. То есть человек что-то не достиг, чего, чего хотел. <смех> вот. Но я не думаю, что он знает, как это все решить, кстати. Ну, здесь как незнание по восьмерке под руку, обычно незнание и непонимание, как это все решить. Вот, Поэтому, ну, в данный момент, я бы сказала, более приподнятое настроение, но при этом есть какая-то тяжесть. Либо тяжелая ситуация, возможно, человек физически истощен. То есть, возможно, у него тяжелая работа, либо тяжелое какое-то подведение итогов, тут тоже может такое быть. Здесь, возможно, какие-то финансовые аферы происходят в жизни человека, либо произошли, но ну, больше, я бы сказала, конечно, произошли. Там два раза даже в таком вот моменте и в таком ключе была некая информация. Возможно, финансовая афера с вами. Может, просто афера какая-то. То есть здесь ну как что-то произошло, что-то неприятное. Очень сильно. Этот человек, конечно, парит, но не так сильно. Я бы не сказал не так сильно. Ладненько. Ну, короче, как-то так. Ну, более прикольно, но тяжело. Возможно, устает быстро, либо как-то не в настроении. Вот здесь я бы сказала какой-то такой момент. Ладненько, давайте погнали да. дальше. Здравствуйте, кто у нас загадал на... Хотелось фиолетового сказать? Ладно. На... на Красную даму. Давайте на красную даму. Как дела у загарной красной дамы, дамы. Дамы, дама, дама желтую пришла, видать. Дама-дама. Так, магия прям. Магия. Так, маг, королева чаша, император, кукурудцель -ку кубков. Ага, и пятерка, и восьмерка. Какие-то неоправданные надежды и ожидания. Либо как по иголкам идет, ну что типа такого, не очень сильно. У женщины просто может здесь быть горькое некое сознание, вот и все, достаточно такое. Некое есть твердое самомнение, твердая позиция, но вот что-то горькое происходит. Тоже какая-то, тоже как несправедливость. Я бы сказала да, но здесь не особо справедливостью попахивает, а какими-то неприятными просто вещами, которые колотят ее всю практически. Вот и все. Возможно какое-то, возможно, кстати, повышенное давление. Тут, кстати, такого может проигрываться у некоторых женщин, если они этим страдают. Я не меня не говорю от педиатрического какого-то такого. Нет, ни в коем разе. Но повышенное. Здесь повышенная доза эмоций, и она, в принципе, может вызывать какие-то внутренние изменения, поэтому повышенная эмоциональный фон может изменять давление. Поэтому ваше от именно эмоций, от вашего восприятия. И здесь я как раз-таки просто и сказала, что здесь могут быть повышенные давления, либо какое-то атмосферное и тому подобное тоже может играть в принципе роль именно атмосфера, но здесь конечно же больше от женщины и больше от их эмоций. Возможно, не всегда владение своими эмоциональными фронтом, хотя достаточно есть какое-то эмоциональное понимание того, что я хочу, что оно должно быть, но также есть некие заморочи в жизни женщины, которые ее прям убивают практически. Либо как неприятное больше осознание, я бы сказала, по такому сочетанию карт. Ну, здесь солнце не особо классное, поверьте. На моем опыте это солнце, ну, фу, фу. Солнце это ужасно. По этой карте. Почему? Да пора просто посмотрите на это солнце, потому что платье окровавленное, но оно стоит как-то вот... короче, верите, верите, она пережила, полная, поэтому, дорогие мои, ну, в принципе, возможно, просто сильно эмоциональное, но, возможно, повышение какое-то, даже если человек тут кремень, тут, возможно, просто не сдерживаемые порывы ко всем вещам на свете, Дала я как волю всему и вся. Вот здесь вот как-то, больше здесь как состояние женщины, как горькое немножечко осознавания. Возможно, она и хороший работник, но здесь все-таки есть какие-то вещи, которые немножечко уби убивают женщину. Вот по-другому просто сказать очень сильно я не могу. Ну, это вот таком, как же сказать-то, ну... Ну, убивают, но именно в таком контексте, а не в том, который, наверное, в не самом плохом. То есть, вот как то да. Поэтому вот. Но она достаточно владеет своей жизнью. Возможно, есть какая-то цель, планы, возможно, поездки. Возможно, кстати, по поводу поездок, либо передвижения есть здесь какие-то опасения. Также. Но здесь глужат эмоции, даже если женщина кремень вы загадали. То есть женщина здесь эмоционально очень. Очень здесь есть просто не в рот какие эмоции, даже если женщина, правда, там холодная какая-то селедка, даже если такого плана загадали человека. Что-то тревожик, что-то как-то в женщине происходит. В женщине самой очень сильно многие есть какие-то, кстати, изменения в, жи... ну, в ее её... ну, не восприятии, а может, возможно, больше жизни, либо в каких-то планах. Ну это как возможность, но здесь они не особо подтверждены каким-то сочетанием. Ну да, император не особо по подтверждает по какие-то планы, цели. Планы, цели также могут, кстати, у нас рыцари отвечать. <клевый> <клевый> здесь пустая карта, поэтому я дальше не говорю. Да, что-то что ваша женщина парится. Вот парится, либо, либо на самом деле, ну, поверьте, здесь не очень сильно хороший распад для какого-то... Ну, здесь больше эмоциональная составляющая, нежели какая-то жизнь. Возможно, жизнь просто взята как-то под контроль, либо идет каким-то своим чередом, но как-то что-то убивает ее как-то изнутри. Поэтому вот здесь, возможно, очень сильные переживания по какой-либо поездке, либо поводу, либо событию тоже могут здесь проигрываться. Поэтому, вот, короче, как-то так. Давайте дальше. Давайте, Здравствуйте, кто выбрал голубую свечечку? Ой, это такая интересная. Как дела у загаданного мужчины по этому варианту? Давайте посмотрим. Привет, привет, привет, привет всем. Как дела у загаданного человека по синему варианту? О человек как может выкручивается возможно у него безденежье, либо проблема с денежными финансовыми потоками, но человек выкручивается, человек моет человек, человек вот понимаете, человек боец в этом плане, даже пускай это голубая свеча вроде как такая эфемерная, да, такая приятненькая, но здесь вот человек боец, вот человек, а хочется мне сказать, почему-то женщина, мне показалось, как будто женщина, Ладненько Не, на полном серьезе, как будто женщину мы загадывали, а не мужчину как раз-таки. А? Ладненько. А может, рядом женщина такая боец? Ну вот хоть умри. Здесь как вот, знаете, как женщина сидит. Вроде как репозиция это мужская. А может, он такой вот жена-жена-жена? Ну, давайте тогда поконкретнее немножечко. Так, Паш... Возможно, в принципе, человека парит, как и первый вариант, как и первый вариант женщина. Здесь, да... Да, да, да, Марина, наконец-таки. Не. На самом деле, боец, да. На полном серьезе. Ну, дайте-ка мне... Человек. Либо... Давайте так, здесь связан с женщиной, здесь есть у него женщина в любом позиции, в любом случае, здесь нет одиноких молодых людей. Здесь у нас его была женщина, либо либо у него начальница, либо он одинокий, у него начальница. Тут сопряжен с женщиной раз, тут я бы не сказала, что как, возможно, мужчина как-то действует под какими-то, э -э возможно, слушается некоторую даму. И делает так, как она говорит, либо советуется с ней. Да. Но здесь, вот, под, как будто как, под каким-то началом, просто, возможно, просто работает под, под женским каким-то началом, и, соответственно, есть какие-то здесь терки, некоторые дамы-мадамы. Давайте так: здесь и на самом деле есть терки либо в его жизни, но женщина ему помогает. И он по-женски не, не то, что поступает, он прислушивается к ней, но не слушает полностью, что мне хочется сказать. Возможно, по каким-то советам, либо с кем-то советуется, с какой-то дамой мадам но также все равно есть терки. любом случае здесь есть терки либо с этой мадамой либо ситуации, возможно с какими-то креди... кредитами <свят> какими-то деньгами либо какими-то вопросами которые касаемо его каких-то дел здесь есть просто какие-то терки ваш мужчина либо работает с женщиной что есть у него терки по какому-либо по... конкретному процессу нек... возможно, ваш мужчина думает о женщине и что у нее в принципе что-то не получается здесь также он думает о Та, э, о женщине что у нее какие-то проблемы возможно также с финансовой деятельностью либо с учебой здесь mm -hmm. тоже может и это проигрываться дорогие вот вот это может быть кстати даже взрослые какие-то там дети то есть даже вот даже в таком контексте в принципе допустим если вы на взрослого человека загадали у него там по 30 детей дети 40 лет как, какие какие пожи, дорогие мои может выскакивать, как для него на паже, но здесь все-таки э, королева мечей Возможно, ваш человек просто парится, если ваш, ваш муж о а вас Но э, здесь королева мечей, но я бы не сказала, что жене Но как такой вариант, ну тоже может происходить Но больше здесь э, конкретно парит чья-то жизнь э, Либо женская, либо своя, но тогда у человека проблемы причем такие немалые Которые человек, в принципе, как-то советуется С женщиной, как поступить Вот здесь вот как-то вот свою позицию выбираете Да-да-да Какого как, как хрена ты читаешь? Ну а что здесь королева мечи Паш, Пентакли, Пятерка Здесь все об этом указывает То есть здесь, возможно Либо мужчина Еще раз, давайте подытожим Здесь, возможно, мужчина о взрослом человеке Думает а взрослом человеке здесь у нас паш пентакли, да? Возможно, о своей дочери, если она большого возраста, а обычно это тоже все равно уже, уже у нас паш выскочил. Но тогда же, дочь должна повзрослеть, это быть большая. И что у нее проблема? Либо человек делает под каким-то каким женским началом какие-то вещи, какие-то дела, какие-то проблемы решает. И здесь вот как-то так. Ну, где-то здесь бойцовский какой-то нрав чей то Здесь очень выскакивает. Либо женский, и он об этом думает. И, и об этом занято его, это практически, если как дела у загаданного человека, то тогда и мысли, и дела и у, нее связ... у него связаны с этой женщиной. Либо это, возможно, с вами. Если у вас какие-то есть реальные какие-то проблемы, да, но ну, здесь должны быть проблемы, какие-то очень сложные обстоятельства жизненные, которые прив... привели к какому-то... Эпифиоза сказала здесь больше. Но здесь именно с деньгами у кого-то проблема. Либо у того, кого он думает, либо у него самого, но тогда он под эгидой какой-то женщины работает просто. Ну вот здесь вот как-то вот, вот, вот три, три, три, наверное, варианта развития событий. И также у нас опять пустая карта, дорогие мои. Я ничего не могу сделать, но вот как-то вот короче, вот как-то так. Возможно, мужчина рукой, кстати, может под, мужски, под женским началом работать, и тогда там какие-то вообще очень сильные, есть какие-то затруднения. Я бы сказала, больше затруднения. Возможно, финансы, возможно, реализация. Если мужчина кого-то работает, он один, вы этом знаете, допустим. Ну, здесь, здесь связано с женщиной. Возможно, с дочерью, возможно, взрослой, но ну, достаточно. Либо с детьми все-таки. Почему если так, то Пашей, в принципе... Может, с семьей, но тогда жена тогда должна еще и бывшая быть, либо женщина как разведенная. Поэтому, дорогие мои, ну, короче, вот здесь как-то мужчина то ли это парит, то ли это как-то задумывается, то ли финансово не очень сильно связаны. Возможно, какие-то долги, либо какие-то вещи. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь запаривается либо о детях, но о больших, либо о своих делах, но с женщиной либо своей работе но также женщины здесь финансы здесь чисто финансы затруднения и дела возможно просто все идет как-то не по плану человеческому но вот здесь вот какая-то такая информация но больше вот несколько развитий я бы сказала и несколько прочтений такого варианта да. поэтому короче как-то так. Здравствуйте, кто загадал на синий вариант женщину. Как дела у, загаданного, у загаданной женщины? Как дела у загаданной женщины? Да неплохо, я бы сказала. Да очень сильно шикарно. Вот вот здесь вот шикарная позиция. Здесь прям классненько. Прям власть чувствуется. Денюшка есть. Вдохновение есть. Даже если одинокое, все есть. Даже если не одинокая, тоже все есть. Да классно. Классно. Северочка жезлов, Ой, не состыковка, несостыковка. Несостыковка у нас, возможно, с некой дамой. Вот какая-то несостыковочка какая-то неприятная ситуация. Вот здесь неприятная ситуация. Здесь не то, что вот как сказать-то вроде как и семерка жезлов и семерка мечей но здесь четверка кубков словосочетание из этих трех карт это как неприятная ситуация это не как какое-то предательство как по семерке мечей обычно но здесь просто семерка жезлов и четверка кубков это как неприятная ситуация возможно какая-то оппозиция с какой-то дамой то есть здесь возможно парит какая-то другая дама возможно по работе либо связано с бизнесом финансовым, возможно семейном плане то есть вот здесь именно две женщины и вот какая это не особо вот какая-то такая немножко сквозь зубки ситуация. Вот и все. Возможно, это правда из дома, либо с какой-то работы, либо с какого-то учреждения. То есть, вот, какая-то здесь вот просто неприятная ситуация с дамой. Возможно, у, де... у нее дела как-то не особо. Вот-вот, а вот с женщиной, которую вы загадали как изначально, вы сказала, что да все окей. Ну, как-то, возможно, неприятно. А может, животик болит, и все. Вот. Не, я бы не сказала, что это даму ну, вот это и это, но это, это перетекает в это, но нет. Здесь какая-то сильная присутствует оппозиция. Возможно, как-то на ножах немножко, либо не состыковываются две дамы. То есть в этой же, в этой жизни, то есть сейчас, в данный момент, у этой же дамы есть, присутствует другая дама, где есть какая-то не особо, просто, возможно, неприятное сожительство. Ну, там может такое быть. Почему бы, собственно, какая-то не особо приятная ситуация. Возможно, есть какое-то разделение у этих двух дам. Может быть, сестры, может быть... Тети, дяди и тому подобное. То есть две дамы как-то в оппозиции, немножечко разделим. возможно, что-то не поделили между, <ракованная> между собой. Это же так громко, не страшно, не пугай меня. Поэтому вот все тоже испугались. Поэтому вот, короче, на вибро надо просто ставить, да? Вот, вот, вот, да, вот, вот я соглашусь. Поэтому вот здесь вот как что-то не поделилось с кем, а так все окей, а так все, в принципе, нормально. Возможно, что-то сейчас, какая-то дележка чего-то происходит. Но это возможно, но я бы не сказала, что это у всех. Просто, возможно, просто... Посрались люди между собой. На мнение каждый самое главное, а другая, вот как она думает, так ты и думай. Здесь тоже может присутствовать. Но здесь две дамы. Либо сестра, либо мама, либо дядя, либо тетя вся. Дядя. Дядя в наше время и дядя. Поэтому, дорогие мои, вот здесь вот просто вот какая-то несостыку. Возможно, сестра. Возможно, дочь взрослая, да? Совсем-совсем да, взрослая. Очень сильно взрослая. Принца. И поэтому этому принципе да ну здесь какая-то неделешка какая-то какая-то не возможно просто взгляды разные но каждый на своем настаивает вот и все здесь вот какая-то такая вот, вот ситуация ну, ну дамы тут все окей дамы все здесь отлично по крайней мере руэт здесь тоже вроде все неплохо но достаточно чего-то человечек немножечко пострадает страдает но немножечко есть какие-то такие предрешение у человечка, от чего человечка немножко не в хорошем, не в хорошем немножечко духе. Поэтому есть какая-то проблемка. То есть у другой-то есть проблемка, а у этой я не вижу. Вот. Кто-то кого-то, возможно, просто здесь задолбал. Поэтому, дорогие мои, простите, пожалуйста, если кто здесь кого задолбал, и я сказала неприятно, но здесь, ну здесь как вот, знаешь, как свое мнение у этого человека, и здесь свое мнение у женщины. Как-то... Не застыковка тут, ну не так совсем. Кто-то хочет просто попкорн, а кто-то хочет уже в кино поехать. Поэтому вот. Короче, как-то. А так, женщина, все окей, иц нормально. Поэтому давайте, наверное, дальше. А, здравствуйте, кто у нас загадал на желтый вариант. Как дела у загадного человека? Как дела у загаданного человека? А, Желтого. Мужчины. Как дела в загадного Непонятно вообще, как дела, и человек, наверное, сам самой не понимает, что вообще происходит. Какая-то дичь, хрень, непонятная история. Вот здесь, как вот самые странные дела у вот человека. Либо самые странные дела происходят на каждом пути, либо вот какая-то, за дичь. Дичь. Вот иногда вот ты, ты, ты вот что-то делаешь, иногда происходит какая-то дичь. Вот ни с того, ни с сего. Вот здесь тоже. Здесь тоже немножечко. Возможно, как, как Божья Кара, да? Девчонки, если это ваш бывший, ну... Я, я бы не говорю, что вам надо радоваться. Здесь докара, докара, но у человека какие-то поездки, кстати, будут. Либо по работе продвижения. А, нет. А, нет. Здесь пенёк на пеньке, простите, пожалуйста, здесь у человечка немножко как у вашего мужчины, либо вот пенёк на пеньке, вот поверьте, вот как-то вот немножко через пень колоду, немножечко не со всеми, возможно, какая-то есть договорённость, немножечко плавание в каких-то, возможно, некоторых иллюзиях. То есть человек, возможно, берется за все сразу, ничего не получается. То есть вот здесь вот какая-то такая немножечко вот реально дичь пич непонятная ситуация. И вот здесь вот, вот человека как-то вот не знаю, то ли присутствует просто в жизни, то ли такой просто вот данный какой-то контекст, но человечку не очень сильно хорошо. Если это ваш бывший, вы вы с радостью говорите. Наконец-то, ему больно, падла. Но я не вижу какое-то осознание каких-либо потерь, просто поймите, пожалуйста. Потому что, ну, если кому-то было бы плохо, и кого-то здесь играла совесть, здесь не такие бы карты вытащились. Здесь больше как... Ну, вот, смотрите, вот то же самое, когда вы приезжаете на парковку, а ваше место перед вашим носом занимают. Это вот то же самое, когда кофе вот пролил на себя, а ты в белом костюме. Вот это какая-то такая дичь пич. Вот, Рич, тому подобное, да? Да, какое-то незнание, непонимание. Возможно, человек пришел к какому-то. К концу и к осознанию того, что а куда двигаться, как дальше идти. Вот, возможно, просто человек сидит и просто об этом рассуждает. То есть, немножечко философствует, но больше от жизни суровой. Как вот, знаете, как собака лает от жизни суровой, да. Ну что-то типа такого там, какая-то поговорка была, но здесь вот немножечко то же самое. Во-первых, здесь бывших нету, здесь страдания по бывшим, по женщинам я не вижу, здесь просто как осознание в том, где он находится, какие вещи он хочет достичь, и вот что немножко идет не по плану, если были планы, но особо я просто планов не вижу. Возможно, какой-то конец и не знает, за что схватиться, что выбрать для себя, как лучше. Вот как в пространстве какого-то человек происходит, но здесь нету какого-то определения пути. Да, человек хочет двигаться, да, хочет чего-то достичь, но что-то конкретного здесь как человека не присутствует. Даже по такому сочетанию десятки. Что и требовалось у нас доказать? Возможно, здесь какое-то вмешательство каких-либо лиц в жизнь человека и какую-то, какая-то, может быть, неприятная история с определенным гражданином жизни этого человека. Если вы с этим человеком переписываетесь, я могу предположить, что здесь кто-то ругнулся на кого-то. Возможно, выяснение каких-то отношений человечку очень сильно не понравилось. Возможно, даже неожиданное. Не особо хорошо человечку в данный момент времени. И человек, кстати, чего-то недопонял, либо чего-то не понимает. Ну, ей некого, нету точного... Дорогие мои, мужчина какую-то женщину не понимает. Вот здесь не понимает саму женщину, если есть какие-то женщины, если есть какие-то поступки ваши, допустим, по отношению к этому человеку, то здесь как мужчины не понимают либо женщин по итогу, либо вас а, именно. То есть вот здесь вот прям сразу говорю, не понимает. Вот, короче, как-то так. Наверное, мало, но побольше что-то я не могу даже посмотреть. Именно здесь женщин не понимают. Либо женщин по итогу, либо женщин, как у вас, если вы с этим человеком связаны, как-никак. Поэтому как-то здесь вот так. Давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал на зеленую женщину? Приветики. Как дела у загаданного человека? Как дела у загаданной женщины? Справляется и не теряет головы. Вот здесь я справляется с действительностью. Женщина очень сильная, волевая, либо таки, либо сейчас она показывает, как сильный волевой себя человек, не теряет головы, не теряет осознанности, и вот держит нос по ветру. Вот здесь какая-то ко всему готовая. Вот здесь реальность таковая должна быть ко всему готова. Вот здесь а по-другому никак. То есть, возможно, какие-то выдерживают какие-то испытания в своей жизни, либо какую-то неприятность приятную ситуацию, возможно, связано соответственно, с какими-то учреждениями. Поэтому, Джастис, у нас рыцарь а Жезлов. Ä, поймите, рыцарь Жезлов немножко здесь не такой, как вы думаете. Немножко рыцарь Жезлов. Вот как вы видите рыцарь Жезлов, как вот женщина здесь вот такая помятая вся, вот она немножечко там вся в побоях. Давайте я на стриме еще покажу. Вот так мы ее и трактуем, никак иначе, по-другому она и не играет. Вот здесь, вот реально, вот как ее видишь, так она и играет. То здесь больше как боец, как у первого варианта, но здесь больше как сила духа и понимание того, куда я иду, я знаю. Бывают какие-то обстоятельства, которые ее тормозят, вот здесь что-то тормозит. Но сама по себе женщина очень сильно деятельна. Возможно, ситуация, либо обстановка вокруг человека немножечко тормозят. Но она здесь больше как не падает носом, носом не падает, не падает носом, нет, ни в коем разе. Больше ведет себя очень достойно, добросовестно и вот как-то вот, вот настороженно пониманием, как-то вот, ну вот осознанную жизнь ведет. То есть здесь вот я бы сказала короля уже но девятка сила и джастерс немного здесь как все-таки осоз осознанную жизнь ведет, осознанно дела. То есть здесь не впутывается в какие-то события, я знаю, я, я понимаю, от меня вот надо то-то, то-то, то-то. Если вы ее загадывали, она у вас на работе, то нормально. То то нормально, какие, чтобы у вас там не происходило. Поэтому вот, возможно, события, при которых она... Вот здесь никак вот не падает вот ничего. Ну вот это как, как, как вот, вот смотрите, это как дама, которая, когда наступит даже в лужу, она вот не то, что не покажет, она даже из-за этого не расстроится. Она дальше пройдет и дальше пойдет, и ей, как вот, знаете, будет пофиг на другое мнение. И вот здесь вот то же самое. Здесь какой-то самострой больше женский, боевой, каким-то... Еще, нежели как-то иначе достойно ведет села достойно ведет вещи в своей жизни решает проблемы достойно и из приподнятой вот головой то есть вот как-то вот вот ну вот этот фильм я бы я, я бы сюда не это там, малена не не сюда немножко не сюда не про другой наверное персонаж найти а <laughs> um... Дьявол носит правда. Мэрил Стрип вроде как-то так она но, но, ж, женщина, и она по, по, вот под конец, под конец и дьявол носит правда, как она ведет. Здесь есть какая-то достаточно нотка холодности, но она ведет себя бойко, сильно, ярко, но здесь без агрессии, какой-либо к другим людям. Вот как дьявол носит правда вот с того фильма. Вот, достойно вообще. Ну, прям отлично. То есть, вот такой боевой нрав, возможно, какие-то тормозящие вещи, но, возможно, тормозящие вещи связаны с какими-то учреждениями, либо... Какими-то судами, правосудием, это может быть и физики, это может быть как правосудие, это может являться как характеристикой человека, и то она как ведутся дела, тоже можно так сказать, возможно занята этими вещами, возможно оформлением, либо документами, либо делами, тоже так могу сказать, потому что все-таки расклад общий, вот так трактую я и никак не начинайте дальше, ну прям, прям. Дело уноси правда, пересмотрите, блондинка вроде, вроде я правильно сказала, Мэрил и как-то да, поэтому вот, короче, как-то так, поэтому давайте дальше, здравствуйте, кто загадал на фиолетового мужчину, как дела у загадного, а здесь прикольно, как дела у загадного молоч... молоч... молодого человека, молод... <свят> <свят> да, как у фиолетового дела мужчина. Суд, да? Ой, страшный суд, простите, дурак. Ууу, и все идет своим чередом. А, возможно, финал... вот, вот здесь, здесь, в каких-то мечтах, в каких-то эфемерных мыслях, здесь какой-то романтик, что ли, вы загадали? Ну, похоже, здесь на романтичного человека с романтическими задатками идеями. Милая, мы поедем в космос. Нам построить корабли. Поэтому вот вот здесь какая-то, какой-то возможно, человек в трудах, тоже в каком-то духовном порыве, но здесь духов, духовные переживания, возможно, эмоциональные переживания. Но вот здесь, вот как-то, человек более в каком-то творческом позыве, нежели как-то, возможно, какую-то новую, какую-то для себя штуку-дрючку открыл. Новый сайт, да. Где что редактировать. Поэтому вот, вот здесь больше как человек все-таки творческого. Вот я не уверена, что это подходит даже... Ну, ладно. Давайте. Здесь вот Понимаете, паш, чаш, а почему по восьмерке пентаклей. Давайте, если так вот суть, Ну, здесь и пятерка кубка, пара, Здесь кубки, кубки, кубки. Но здесь, я бы сказала, попажу: здесь есть приподнятость, здесь есть некое осознание, здесь есть в своих заботах, я в своих трудах, я в людях. Здесь, возможно, деятельный человек, который говорит на публику, но тогда он отдается совсем полностью. Вот здесь, как отдавание души и отдавание всего себя. То есть здесь творческая личность. Вот, «Вот как мне крути, хоть как мне тут кто бы не сказал!» Обычно, как творческая личность, она не логическая. Она основана больше на чувстве. Возможно, какие-то эмоциональные перепады, но вот не скажу. Вот не скажу даже по такому сочетанию восьмерки, кубков и пятерки. Вот нет, здесь скорее, скорее как в порыве. И у нас указывает на это отшельник с дурачком и со страшным судом. То есть, возможно, какой-то некий опыт для него открыт. Либо будет некий опыт, и он там предвкушает что-либо. То есть, здесь тоже может быть такое проигрывать То есть, предвкушение какого-либо события в жизни. То есть, здесь, вот я бы сказала, возможно, какое-то предвкушение. Вот. Ой, а здесь, здесь женщина делает какая-то больно. <смех> прям сразу, прям королева кубков, пятерка мечей, шелик, тройка мечей, шестерка мечей. Кого загадали? Женщина рядом, либо женщина его, либо женщина, которая, он, которая ему нравится. Делает больно. дорогие мои, но если выбрала, было в конце. Возможно, давайте, что у нас выпадает в конце, как всегда я говорю, это дополнение. Значит, это не основа. Я просто тут насчет любовных порывов, если любовные порывы кому-то, то кому и тому подобное. И я здесь немножечко уточнила. Если ваш мужчина отдает от совсем душой, телом он оратор, допустим, какой-то, певец и тому подобное, тогда он отдается. Тогда у него, в принципе, женщина может здесь и не быть, а как раз вас все-таки общий. И есть какая-то крупица, долька информации для такого гражданина и для такого. То есть я бы не сказала. Если у, если у него есть женщина, то женщина ему прям больно от та то там... Жоги дает, либо очень сильно расстраивают, возможно, холодом, либо каким-то непонятным отношением, возможно, какая то недоверие. Поэтому, дорогие мои, больше человек как-то в предвкушении каких-либо событий, как, какие-то очень важные в жизни. Кстати, человека происходят изменения в новую степень. Поэтому что-то важное в жизни человека очень сильно происходит. Какое-то что-то новое, я бы сказала, очень даже. Это связано с какими-то его удовольствиями в жизни. Что-то попробовал. Возможно, некоторая смена приоритетов либо смена предпочтений. Вот, вот Смена, возможно, каких-то предпочтений здесь может происходить в жизни. Человек Человека реально какие-то перемены. Я не знаю, что там у человека. Пишитесь, если это ваш мужчина. Что там? Это может быть дела с каким-то другим мужчиной, кстати. Дела. Ну, как смена немножко ориентиров в своей жизни. Давайте смена ориентиров – это наиболее вот, четкое для всего расклада. Достаточно громкое событие. Поэтому, дорогие женщины, ну, короче, как-то так. Давайте дальше. Давайте дальше. дальше. Здравствуйте. Кто у нас загадал женщину? Как дела у загаданного человека женщины? Как дела у загаданной женщины? Как дела у загаданной женщины? Да не очень или очень. Ну как, здесь дисбаланс, дисбаланс немножечко, возможно какие-то, вот здесь расстройство, здесь немножечко драма, немножечко, возможно, происходит апатия. Вот, вот смотрите, я вот из комедии Вумен раньше как 6 как же вот эту женщину, которая вот этого персонажа, вот которая который стихи писал. Вот то же самое, немножечко драмы, мелодрамы, немножечко такая вот, такая вся такая эфемерность, что происходит. И вот здесь вот у человечка немножко происходит сложно дела, сразу говорю. Девушка здесь пытается, но как-то немножечко, ну не то, что сквозь рукава, либо спустя рукава, нет. Немножечко вот здесь тормозящее такое настроение немножечко не до чего я в поиске себя и вот здесь вот все об этом то есть возможно кстати чего-то ожидает в принципе почему его, собственно нет может ожидает принц также на белом кане но не знаю когда он придет. Это раз. Второй момент здесь может также происходить какие-то, но ну, не сквозь дела, а здесь какая-то нереализация. То есть женщина не реализована где-либо, либо в каком-либо деле, либо в своем труде, либо как-то не услышана. Вот здесь есть какая-то такая контекст. Хочет быть услышанной всеми, хочет реализоваться, хочет найти себя. Очень хорошая фраза, особенно по такому сочетанию. Именно здесь хочу найти себя, хочу найти Найти там себе чего-то, работу, стабильность, деньги. Но здесь именно больше с маком из десятки пентаклей, все-таки, возможно, какое-то семейное взаимоотношение, либо построить дом, бизнес, все дела. Но здесь о чем-то таком идет речь у женщинам внутри, что имеет какой-то конечный результат и цель. То есть здесь работа, деньги, семейные, сложные взаимоотношения. Да, что-то особо нету, особо удовлетворения в жизни, просто я вижу. А есть какое-то именно хочу найти себя. Хочу найти себя, хочу достичь. Возможно, хочу на чего-то отучиться. Тоже, в принципе, можно сказать. Но здесь, возможно, какой-то скилл повысить больше. Ну, умение. Умение повысить, умение. Либо хочу чего-то себе попробовать где-то. Вот здесь вот какая-то такая вот, такая верховная такая вся нотка. Именно. Вот. Но здесь не самореализация. Возможно, работает не на то, что хочет, либо приносит, не приносит удовольствие, либо какое-то есть некое разочарование, либо... Может, клиентов каких нету. Но здесь, вот как-то я хочу и я в поиске. И вот здесь, вот, женщина, как в поиске, возможно, также себя больше, либо в поиске мужчины тоже могу сказать, что нету особого того человека, как, с кем бы хотелось прожить жизнь и тому подобное. Да, если она одна. Если человек не одна, человек женщина, а не одна есть мужчина, то мужчина хочет, возможно, через кого-то пробиться какую-то себе самореализацию. То есть здесь, вот, как-то, вот тоже может такое сказать, но я не скажу за всех дам. Здесь сильные мака здесь сильная такой рыцарь кубков, не скажу за всех. Не про всех тут сказано. Поэтому, дорогие мои, вот здесь хочется реализоваться, хочется найти себя, возможно, арт-блок тупо. Арт-блок, посмотрите, что это такое. Возможно, какое-то блокирование чего-то там в своей голове, того, чего вот хочется, а не может. Вот здесь вот как-то вот хочу и маму, а мама не велит. Вот здесь вот именно вот какой-то такой момент. Возможно, велит, а возможно, возможно просто как-то хочется. Поэтому вот здесь хочется сладкого, но чего именно? Я, конечно же, хочу. Это тоже большой вопрос для некоторых дам. Поэтому вот здесь вот какие-то такие дела интересные мутятся, крутятся у дамы. Возможно, какого-то нету продвижения, либо чего-то ожидает ваша дама. Либо, возможно, события, либо интересных вещей. Поэтому, дорогие мои, вот короче как-то так. Спасибо то за то, что вы досмотрели до конца. Желаю вам э, всего самого наилучшего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчик, где-нибудь не за бываете, приходите на стримы, становитесь нашим великолепным спонсором, который может предложить тему, и мы прям сегодня, сейчас рассмотрим. Поэтому желаю вам всего самого лучшего, и пока-пока!